в Сегодня речь пойдет про добычу камня и способы использования нашего нового с вами инструмента такого как кирка. Ну а также сделаем несколько первых шагов к кузнечному и плавильному э, ремеслу. Поблуждаем по пещерам, поищем важные компоненты, элементы. Наряду с этим постараюсь целиком и полностью рассказать про то, как же сделать плавильню, как же сделать углевыжигательную печь и где найти компоненты для их э, создания Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске, дорогой мой зритель Поэтому не отключайся, смотри это видео до самого конца Будет очень много интересного, полезного контента тебе, как выживальщику и хардкорному викингу в игрушечке волхей Поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик, а мы начинаем После того, как мы убьем первого с вами босса под названием Эйктюр кстати, если ты еще не видел видео, как правильно бороться с этим первым боссом мировым, то посмотри, пожалуйста, мой видосик в соответствующих плейлистах. Он уже специально для тебя имеется. Да, ребятки, после победы над Эктюром, или Эктуром, как его еще называют, мы сможем а, производить такой инструмент, как а, кирка. Да-да-да, друзья, кирка, как в Майнкрафте, как еще в каких-нибудь других играх, выживалочках, добывалочках. Давайте, ребят, посмотрим, как она у нас с вами крафтится. Да, ребят, открывается несколько полезных крафтов это вот кирка из оленьего рога она называется для ее создания потребуется твердый олени рог и 10 Древесины. В принципе, ничего сложного нет. Древесина у вас будет всегда. А олень и рок вы получите, как только убьете Иктюра. У меня, в принципе, эта кирка уже есть. И давайте посмотрим на ее а, параметры. Ничего такого необычного, ребятки, это двуручное оружие. Да, то есть с помощью, а, держа ее в руках, мы не сможем использовать щит. Поэтому она не... Она, конечно, годится для того, чтобы воевать с а, мобами с помощью нее, но. Не совсем эффективно, да, в этом плане Ну хотя можно, ребятки, приноровиться и воевать с помощью э, кирки Но я же предпочитаю с помощью кирки добывать какие-нибудь полезные э, ископаемые Ну что ж, друзья, найдем применение этому оружию, точнее орудию И сходим уже в ближайший темный лес, где мы будем испытывать нашу э, кирку Во-первых, ребятки, основное применение ее, э, я вам сейчас продемонстрирую Она нужна для того, чтобы изменять также ландшафт э, То есть мы можем подойти, грубо говоря, вот сюда, вот, да, на нашей территории и копнуть Немножечко э, землицы Как мы видим ландшафт у нас немножечко преображается Да, мы тем самым углубляемся И можем спокойненько Прокопать себе какую-нибудь э, Шахту, как видите ребятки Достаточно она быстро копает Простую почву и вот такой вот Ребятки у нас видоизмененный ландшафт э, Получается, при ребятки копании Простой почвы мы сразу же на месте можем добывать э, Камень Вы наверное уже понимаете, да, чем дело пахнет При появлении такой кирки проблем с каплей Камнем точно у вас не будет а, Никогда, можно прям на ровном месте Долбить и выдолбливать кучи а, Камней и не бегать Не собирать их по поляне, это ребят Первое основное применение, а, вот эти ребят Камни большие тоже можно ломать с помощью Этой а, кирки Она у нас ребятки ломает практически а, Все кроме а, Рубки деревьев, да ребят, вот таким вот образом Мы можем ломать камни прямо Под ноль, не оставляя как говорится Камня на камни еще ребят одно предназначение Для которого нужна кирка, это конечно же Добыча руды Нас интересует та самая руда, которая у нас Находится в темном э, лесу Вот давайте мы туда сейчас прогуляемся с вами Ну что ж, заодно, ребятки, сейчас мы ее проверим В бою, подходи, пенькообразный хрен Я тебе давно уже заждался Давай по посмотрим, какой же урон она наносит Да, ребят, почему неэффективно драться с помощью кирки Вот посмотрите сами, урона она наносит Вот, по крайней мере, даже вот этим пенькам Самым обычным гораздо меньше Вот это сейчас мы кританули, можно сказать, да Вот это мы сейчас тоже кританули да, И вот только сейчас мы убили Во-первых, ребятки, она медленная Во-вторых, она наносит меньше урона Даже тем, чем тот же самый топорик А поэтому драться с помощью нее неэффективно Ну и она, ребят, быстро очень ломается Когда мы с помощью нее воюем против таких вот а, монстров Мы на 15% где-то или на 12% ее уже поломали Итак, друзья, попадаем в черный а, лес Где, собственно говоря, мы сможем найти нашу с вами первую а, руду Как только вы, ребят, зайдете, сразу же старайтесь Ищите а, образование... В виде вот таких вот больших валунов Они здесь точно должны где-то а, быть Также, ребят, будьте осторожны Потому что здесь в черном лесу шастает огромное количество всяких монстров Вот, друзья, в принципе, за этим мы сюда и пришли Залежи меди находятся прямиком в черном а, лесу Запомните это, они рандомненько здесь разбросаны Достаем нашу кирочку и начинаем потихонечку копать Так, давайте попробуем здесь еще немножечко ковырнем да, ну как только мы, ребят, начинаем шуметь в этом лесу, на нас сразу начинают агриться а, монстры. причем не обычные монстры, а монстры уже гораздо посерьезней, да, а, тех, с которыми мы привыкли видеться каждый а, день. Поэтому берем наш волшебный топорик и начинаем потихонечку раскидывать этих гадов. Так, секундочку, не забывайте, ребятки, при себе таскать также щитец, он вас будет выручать из самых трудных а, ситуаций. Достаточно будет простого легкого щита. Не обязательно брать башенный, давай весь рост, а этого маленького нам достаточно. И продолжаем, ребятки, ковыряться. Итак, друзья, на добычу меди мы посмотрели. Это, одно из самых, это один из самых важных ресурсов для дальнейшего развития. Еще одна вещь, по которой мы сюда пришли, это вот эти вот а, крипты. У меня, например, сейчас эта крипта скрыта вот такими вот пластами меди просто-напросто, в которых еще и, как видите, спрятался скелет, который меня добит. Наконец-то, ребят, я его вскрыл. Наконец-то мне ему можно надавать по мордам за его проделки все эти Да хорошие, успокойся, возьми топорик и уже надавай как следует этому парню, а? Пойдемте, ребят, проверим, что здесь можно интересного найти Да, ребят, погребальные комнаты нам необходимо исследовать в любом случае Если мы хотим развиваться дальше а, по технологической нашей лестнице, которая здесь у нас а, имеется Так, давайте, ребят, пройдем сначала на, а, налево о, наконец-то, желтые грибы, кстати, гораздо питательнее, чем малина, чем обычные грибы в лесу. Поэтому, как только у нас закончится малина, переходим, ребят, сразу же на желтые а, грибочки. Ну и шастаем здесь в поисках необходимого ценного а, чего-нибудь. А, Надеюсь, здесь что-нибудь ценное будет. Да, конечно же, ребят, придется побороться немножко со скелетами. Да, есть такая проблемка у нас здесь. А, будут, конечно же, здесь охранять лут скелетончики. Порой даже иногда будет их очень много. Да, и возможно будет очень тяжко с ними бороться, но вы, ребятки, не унывайте, главное, бейте всех недругов налево и направо Вот эти штуки, кстати, надо ломать, так, уходим, они, по-моему, являются генераторами этих самых скелетов То есть, если мы эту штуку не убьем, скелеты будут появляться бесконечно, это как спаун скелетов, да, вот эта вот штукента сейчас была Мы ее уничтожаем, и скелетов здесь будет гораздо а, меньше теперь же Так, я вижу, малина у нас откатывается Сразу же заменяем ее на наш грибочек, да, который более питательный и более... На большие бафы нам приносят. Так, ну что ж, заходим, ребят, мы в первую комнату И вот те самые ядра суртлинга, да Про них нам и говорил наш дорогой пернатый друг Хугин, Да, это, это, если что, птичка, ворон, которого мы постоянно видим с подсказочками Вот, ребят, про эти ядра он нам и говорил Как только, ребят, мы берем, и у нас появляются сразу же новые строения Плавильные, а, плавильня и еще одна углевыжигательная а, печечка Также, ребят, в пещерах можно найти много интересного Типа вот таких вот сундучков а, с рубином с янтарем. Это все, ребят, ценные предметы. Также иногда попадаются вот такие золотые а, монетки. Но самое главное, ребят, что нам здесь нужно, это это ядры а, вот этого вот а, сурдлинка Как только, ребят, мы нашли эти ядра, можем сразу же посмотреть, а, сколько нам потребуется а, на изготовление этих самых... Углевой печи и плавильни Так, на углевой печь нам нужно 5, ребятки, ядер И также, ребят, нам нужно на плавильню тоже 5 ядер В сумме нам необходимо найти 10 таких ядер А ядера. это значит, что нужно будет шастать а, по пещерочкам Так, ну что ж, берем факел и продолжаем наше Обязательно, ребят, когда находитесь в пещере, пройдите по всем ее ответвлениям. Да, в основном стандартно это три ответвления. Да, налево, прямо и а, направо. Вот мы сейчас зашли направо и нашли еще одно ответвление с очень хорошей комнаткой, друзья. Ну, тут просто сочная, шикарная комнатка. Здесь аж целых у нас... А, раз, смотрю, да. Два, а, три, четыре... Пять, друзья, 5 целых кристаллов кристал, Кристаллов суртлинга у нас здесь аж нашлось Это очень-очень а, хорошо, плюс, ребятки, можем скелетончика обобрать, да, косточки, ему пересчитать все, ну и то, что здесь у нас находится на этом с вами а, алтарет. Мы облутали полностью всю эту крипту, да, все это, все это подземелье, можно смело возвращаться к себе на базу. Как минимум нужно, ребят, нам 10 с вами вот этих ядер, чтобы собрать полностью нашу с вами а, мастерскую по выплавке. Ну что ж, давайте, ребят, выдвигаемся, по крайней мере, мы сможем а, сделать сейчас углевыжигательную Углевыжигательная печь, ребят, нужна а, для того, чтобы получать уголь в больших количествах в промышленных масштабах. Я думаю, что на начальном этапе мы можем обойтись и костром, но только нужно будет, ребят, много охотиться, нужно будет много а, мяса на ней пережаривать. Еще будем немножко меди а, по максимуму, пока не сломаем кирку, и будем выдвигаться уже. Монстры, ребят, бывают разных типов, вот эти вот пеньки, бывают обычные, да, а бывают вот с такой вот звездочкой с одной. Если видите, со звездочкой, то это означает, что типы... Высшим уровнем И бороться с ним придется посложнее Немножечко, поэтому учитывайте Вот Такая небольшая информация, ребятки, чтобы вы Всегда знали, против какого Противника вы а, деретесь Все Сильнее и жестче попадаются Монстры, да, напоминаю, вот попался Уже тот чувак, а, шаман а, Который умеет а, Реально шаманить, то есть он умеет Хилить своих союзников, умеет хилиться Сам, и еще плюс Он ядовит и выпускает Ядовитые облако пара, для того, чтобы, ребята убить тем более он еще и с двумя звездочками вы охренели так так рано таких монстров не подсовывайтесь или игра считает что я уже достаточно хорошо развит на получая кританул я ему вот, видите, ребятки, он выпускает ядовитое облако и желательно сдержаться на расстоянии, когда он это делает. Вот сейчас пошел отхил, но мы не дадим, ребят, ему отхилиться, потому что мы его постоянно держим под дебафами огня. Отлично, ребятки, завалили достаточно хардкорного чувачка, но нам даже никакого трофея с него, к сожалению, не дали. Итак, побродив немножко по окрестностям, мы, ребятки, нашли второе подземелье, а вместе с ним и большого синего тролля. Так, друзья, придется вступить, конечно же, в битву, потому что нам нужны стопудово те самые ресурсы, которые находятся у нас а, в этой пещерке. Ну, заодно и с тоже что-нибудь поимеем, но нужно быть, ребятки, аккуратным, потому что биться с троллями, это, конечно же, такое себе явление. А давайте мы попробуем сейчас прокрасться мимо него. И попасть как-нибудь тайком в эту пещерку, потому что пещерка очень хорошо смотрит на нас сейчас, да В принципе, мы его можем размотать, но мне хочется все-таки проскользнуть незамеченно. Блин, ну как тут проскользнешь незамеченным, если этот парень смотрит прямо на нас? Черт возьми, у него очень зоркий глаз и очень острый нюх, я так понимаю Этот парень как будто знает, откуда я могу вылезти Еще немножечко у нас осталось еще немного. Ой-ой-ой, да что ж такое, ребят? Он, похоже, разворачивается. Ой, ой ой ой ой ребятки, придется вступить в битву сейчас с этим парнем. Он сам нарвался. Давай, получай. Да, какой, бы, ребят, он жесткий не был, все равно откиснет. Ой-ой-ой. Опасайтесь, ребятки, его атак, потому что достаточно, я думаю, он жестко будет дамажить. Но я думаю, мы справимся. Так, мимо. А мимо чувачок. Гори, давай в аду! Гори, несчастный синий гад! Отличненько, ребятки! Тролль! Первый наш тролль повержен! Ну что ж, вот такая нелегкая битва! Это у нас как мини-босс получается, Да! Забираем голову, забираем, конечно же, моего шкуру, но шкура нам уже э, не лезет, придется освободиться от чего-нибудь более э, ненужного. Например, дубинку выкинем, например, еще можно будет выкинуть сейчас древесину. Древесины у нас э, дома будет навалом и шкурку, конечно же, мы забираем, потому что из нее будут получаться красивейшие классные э, одежды. Ну что ж, друзья, вход в крипту наш и мы можем э, туда проникнуть и забрать недостающие 4 э, части ядер. Суртлинга, погнали. Черт возьми, пещера тролля, она так и называется. Вы серьезно? Пещера тролля, друзья, у нас тут оказывается. Я думал, мы попадем в обычную крипту. А у нас тут не совсем обычная крипта. И здесь, друзья, действительно тролль. Нет, я не хочу на таком близком расстоянии биться с еще одним э -э троллем. Это, ребята, хренашечки мне не выгодно. Поэтому мы, наверное, пойдем поищем другое место, да. Вот она, та самая пещера, которую я давно ищу. Да, там есть скелетики. За нами, правда, небольшая погоня. Ну как небольшая? Блин, тут еще и второй. Достаточно немаленькая за нами, смотрю, погонька. И нам надо с этими типами сейчас как-то разобраться. Не получается, ребят, у меня без приключений. Как видите, здесь, в этом темном лесу, просто очень много врагов. И, кстати, ребят, большой плюс. Эти парни могут сражаться со скелетами. Да, они враждуют друг с другом и воюют со скелетами. Поэтому нам, ребятки, есть, как говорится, на кого их отвлечь и самим уже начать заниматься. Расстреливаем просто этих типов. Убираем наш факелочек, который скоро тоже у нас иссякнет. И я надеюсь, прежде чем он иссякнет, мы найдем то, что нам э, нужно. Как же вас много! Давайте, делитесь со мной же. Давайте, наносите удар. Оп! Мимо! Так, так хорошо, слушай, они же... Вот это, ребят, оружие, оно, короче, у них наносит очень много мне урона. Потому что у меня сейчас шмотки еще так себе. Но все-таки я с ними справился. В этой пещере одни грибы. Да, одни грибы, но мне-то нужны ядра. Так, этот скелетончик у нас, похоже, стрелок. Этот парень у нас стреляет из лука. Блин, он очень хорошо стреляет из лука. Вы посмотрите, как хорошо он стреляет из лука. Да, я вижу эти ядра. Я вижу ядро, ребятки, так и ждет, когда я его заберу. Раз... Отличненько, два, замечательно Еще, ребятки, пару ядер осталось И у нас будет с вами полный а, комплект Для создания плавильной и углевыжигательной а, печечки Заходим сюда и видим здесь, ребят, жесткое сопротивление Ох ты ж, елы-палы, сколько здесь скелетов Мне повезло, мне, у меня, ребят, тактическое преимущество Я оказался за дверью И размотал здесь а, всех дверь Мне, конечно же, помогла. Так, забираем отсюда все, что есть а Здесь было всего лишь... Два ядра и нам придется искать еще одну пещеру для того, чтобы найти эти ядра а, по максимуму Так что выходим отсюда и давайте будем исходить из того, что а, у нас имеется Пойдемте, ребят, к нашему сейчас а, лагерю и постараемся там разместим уже хотя бы углевыжигательную печь Итак, значит, прибыли мы в наш лагерь, да, были немножко измоты на наши сегодняшние вылазки, в полис В поисках этих ядер а, суртлинга но, ребятки, наши труды, конечно же, увенчались успехом. Мы нашли, по крайней мере, 8 штучек, а из этого уже можно сделать кое-что. А, отдельная. Вот сюда, ребятки, давайте разместим ее. Вот так вот она у нас будет стоять. И давайте попробуем уже повыжига повыжигаем немножечко в ней угля. Для того, чтобы, ребят, получать уголек, нам необходимо в эту печечку подбрасывать а, просто, ребят, дровишек. Вот эти, ребят, дровишки идеально для этого а, подойдут. Да, 25. 25 у нас вмещает печечка таких вот Дровишек Для нее не нужно никакого дополнительного топлива Она работает сама по себе Когда мы сжигаем в просто-напросто Древесинку и превращает Его в уголь с течением а, Времени, нужно просто-напросто подождать Вот он, ребятки, уголек, только что а, Появился а, Здесь, ну что ж, зритель, я надеюсь Предоставленная мной информация будет тебе полезна И тебе гораздо проще станет Выживать в мире Волхейма И разбираться с некоторыми аспектами И начальными азами данной игрушечки. Если же у тебя есть какие-нибудь советы, или же ты хочешь на какую-нибудь определенную тематику увидеть видос на моем канале, то пиши, пожалуйста, смело об этом в комментариях. Я тебе непременно отвечу. Все комментарии, ребятки, читаю, беру во внимание и, возможно, в ближайшее время предложенная тобой тема окажется в виде видоса на моем а, канале. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует...